Ребята, здорово, это Шамшурин, и видео называется, ну вообще на тему того, откуда берется страх знакомства, страх подхода, э, волнение перед женщинами, страх отказа и так далее. Как бы это ни называлось, это есть, это есть и у 99% мужчин, и это очень крепко и глубоко сидит в наших головах. Сейчас пошло такое повальное увлечение тем, что мужики начинают пытаться себе объяснить какие-то вещи. То есть вместо того, чтобы, это ошибка, очень большая ключевая ошибка, вместо того, чтобы искать решение, которое... Нужно в сложившейся ситуации какой-то выход. Эти люди ищут объяснение, почему это вообще происходит. То есть они пытаются себе это объяснить. Хотя некоторые вещи объяснять просто не нужно. Потому что от того, что вы себе это объясняете, толку никакого нет. Так вот, меня недавно спросили в очередной 100-миллионный раз, откуда берется страх знакомства, откуда берется страх подхода, почему это происходит. И не знаю, ну как бы одна из версий, я, которая мне близка. Если верить все-таки в теорию эволюции, есть такая вот эта биологическая какая-то история, когда мы были там первобытными людьми, то есть мы все хотели, естественно, там, размножаться, да, то есть любви и ласки сейчас и поваляться посмотреть киношку вместе. А тогда для мужчины было важно распространить свой ген, то есть размножиться. А поскольку времена были такие, что люди долго не жили, какие-то катаклизмы, дикие звери и так далее, получается, что важно было ну, гарантированно свою семью распространить. И в чем прикол, что я не знаю, как тогда было со знакомствами в первобытное время. Но если женщина отказывала, например, мужчине, было равносильно тому, что ты не размножился, ты не продолжил свой род, ты не выжил, твой род не выжил вообще, понимаешь? И это очень нежелательная история. У нас у людей очень много все-таки биологического от животных, от сусликов не знаю, и так далее. Когда в какой-то стае, если есть сильный самец, какой-то там альфовый, то ему принадлежат все вот эти там самки, то есть он может спариваться. Если, грубо говоря, он не сильный, то у него такой возможности нет, он не может себе это позволить, не может спариться, соответственно, не может продолжить свой род. И получается, что по этой логике если женщина тебе отказывает, ты начинаешь где-то глубоко-глубоко на природном уровне думать, что ты как бы не лучший сомест, не сильный, с тобой что-то не так. То есть, поэтому, чем красивее женщина, тем мужчине страшнее к ней подходить. Как это не парадоксально? Потому что, чем она более востребована, когда она идет по улице, на нее там оборачиваются другие мужики, ты это видишь, и тебе становится сильно страшно и волнительно, потому что ты думаешь, что, блин, если мне она откажет, значит, я не дотягиваю до какого-то уровня. Это хотя, конечно, полный бред. Как это вообще одно с другим может связано быть? То есть ты до чего-то не дотягиваешь, чему-то не соответствуешь. Но так или иначе в головах у мужчин такое, что... Соответственно, женщина это некий показатель. Если красивая женщина, востребованная женщина, значит это показатель какого-то уровня. Хотя это на самом деле глупо очень звучит. И если она мне откажет, значит я до этого уровня не дотягиваю. Я очень не хочу думать про себя, что я какой-то не такой плохой. То есть я не хочу этого удара по своей самооценке, потому что наша мужская самооценка, она и так принципиально очень больна, очень ранима очень чувствительно, то есть нас любая херня может выбить из колеи. То есть это одна из версий, откуда все-таки берется этот страх знакомства. Но, как я и говорил в начале, от того, что я сказал тебе сейчас, ну, допустим, свою версию, от того, что ты это узнал, что в твоей жизни изменится. Кроме того, что ты будешь переходить и думать, теперь-то я понял, как физически изменятся твои результаты, появится у тебя женщина или нет. Эта информация никак не может поменять твою жизнь в лучшую сторону. То же самое, что если ты узнал, почему ты беден, допустим. Вот там у человека нет достаточного количества денег. Для него деньги это тема все еще пока что больная. Может быть много разных причин. Может быть у тебя в голове какие-то там негативные установки убеждений. Какие-то программы родовые, может быть все что угодно, может быть ты совершаешь неправильные действия, но ключевое, почему ты бедный или почему ты до сих пор не богат, потому что ты не действуешь, ты делаешь то, что ты делал до этого, то есть ты делаешь действия, которые тебя привели к этому результату, либо бездействуешь. Соответственно, как бы рассуждать о том, почему ты бедный, при этом продолжать бездействовать, это так же глупо, как рассуждать о том, почему у тебя нет женщины, при этом продолжать бездействовать. Для тех, кто все-таки не относится к тем знатокам и теоретикам, которые, знаешь, знают все, у меня есть охренительная суперская. Предложение, супер события. Значит, 25 числа, июля, я проведу однодневный трехчасовой буквально максимум онлайн тренинг, онлайн мероприятие в прямом эфире, которое называется «Волшебная таблетка от страха знакомства». То есть у меня было раньше диск был, когда-то давным-давно я его записывал, он назывался волшебная таблетка от страха знакомства». Это было очень давно. Сейчас э, мои техники сильно эволюционировали. То есть все, что я даю людям, очень сильно эволюционировало и повзрослело. И я решил обновить этот продукт полностью причем это будет не просто какой-то набор техник это будет еще и мотивация это будет еще жесткий разнос для того чтобы ты понял что блин да чё я сижу я могу это сделать и конечно же определенный набор каких-то фишек лайфхаков техник позволяющих тебе наконец-то через это волнение первичное переступить и понять что там вообще абсолютно нечего бояться нечего бояться женщины только и ждут когда с ними познакомится такой парень как ты и соответственно 25 июля я проведу это мероприятие в онлайн режиме у тебя есть возможность получить еще и запись. То есть там есть несколько видов участия. Значит, каждому участнику это стоит просто невероятно халявных денег. Опять же, только символически для того, чтобы ты хоть как-то начал делать, потому что ты потратишь туда хоть то хоть какой-то минимальный мизерный ресурс. И эта возможность будет у тебя только три дня. Значит, с 22 по 25 ты можешь вписаться, будут открыты продажи, ты можешь забронировать себе место в этом участии. И если у тебя даже не получится быть там вживую, то ты получишь запись. Значит, помимо этого ты получишь кучу бонусов Огромное количество бонусов просто за одну копейку буквально Это 5 видеоуроков на каждую из актуальных тем по общению с женщинами Это большое двухчасовое видео о моей системе О том, как работает система эффективного привлечения женщин в свою жизнь Это PDF-книга, о чем должен знать каждый мужчина И много чего еще другого Поэтому смотри еще раз, какая польза тебе от тех знаний, которые ты сейчас получил От того, что теперь ты знаешь одну из версий появления страха подхода Никакой а от этого тренинга колоссальная польза будет в том, что я помогу тебе на нем начать действовать. Я помогу тебе выйти за этот страх, которого на самом деле не существует. Это просто невидимый барьер, это несуществующий стеклянный забор, который только в твоей башке, больше нигде его нет. И в этом весь прикол, что ты сам себя ограничиваешь. И у меня есть стопроцентно действующий рецепт, как тебя вытащить из этого стеклянного несуществующего аквариума. Как сделать так, чтобы ты начал подходить? Еще раз, стоит просто халяву, то есть там есть три пакета, что-то там 900 рублей, 1500 рублей, там 2000 рублей, в комплекте с тренингом про манипуляции, которые, кстати, между прочим, ты нигде больше не найдешь, кроме как э, здесь, это тоже уникальный продукт. Итак, 25 числа июля, однодневное мероприятие, которое будет всего несколько часов, оно называется волшебная таблетка от страха знакомства, где я дам тебе конкретные работающие инструменты, которые позволят тебе выйти за свой дискомфорт и легко начать подходить к девушкам знакомиться хотя бы как-то первично общаться. Это очень круто работа. Для того, чтобы туда попасть, ссылка под этим видео, еще раз, с 22 по 25 будет открыта возможность всего 3 дня. Поэтому обязательно не пропусти это событие. Наконец-то это будет твой первый шаг. Это очень бюджетно. И каждый может попробовать свои силы. Неважно сколько тебе лет, 18 или 60, это 100% оставит свой след в твоей жизни и даст тебе самое главное действие. Ссылка под видео. Жду тебя. Увидимся 25-го.